Когда уходите на пять минут, не забывайте оставлять тепло в ладонях, в ладонях тех, которые вас ждут, в ладонях тех, которые вас помнят. Не забывайте заглянуть в глаза с улыбкой робкою и покорной надеждой. Они в пути заменят образа святых, даже неведомых вам прежде. Когда уходите на пять минут, не закрывайте за собой двери, оставьте это тем, которые поймут которые сумеют вас поверить, когда уходите на пять минут, не опоздайте во имя вернуться, чтобы ладони тех, которые вас ждут за это время, не успели разомкнуть.